играть я буду играть всем приветствуем риск а, брау пас э, 5 с5 это то есть брал пас с5 ну как убрал старт есть брал пас нажимаем кнопочку перейти все покажут кто не знает а это купить не, а я думал вот сам золото прям класс для вас так лайк, вот лайк подпискам Вау, скелетон скоробью! Слушайте, соптом а осталось, буквально немножко. Также дал, я понял, наверное. Также у нас вообще мало монет, да вот плохо. Вот значит. Это у нас про упасть событий сезон 5 нужно. Кстати, вот, мы вот еще собрать, если старается так 160 Суточка, да, будет еще за 20 сумочка Есть эпический сундучок, как он раньше разработчиков делал. Друзья, уже нет. Он выпадал у меня чаще всего наверное новые героя. Ну ладно, хоть как-то. зато сунычок. А был эпический. Так было круто. А что эпический сыначок? Он такой, такой такой красивый. А золотой такой стандарт. Браус тоже за золотой сундучок. И зуба игра тоже. Он распространен. Нужно как-то свой дело делать. Конечно, вот эпический сундучок будет вот, чуть-чуть очень, очень классно. Спольз заклинания призывать голема ага. блин какой заклинание забыл э -э, пушкаря все ага. ага. опозорился спасибо что мне пожор позволите спасибо что вам скажу заклинание то не знаю голема я уже путаюсь и колоды. Где, блин, Галионы? Танк. Вот, блин, танк сразу. А, он, кстати. Вот, тибор, на типа, Это башенка. Окей. Так, там еще что-то типа того, как непонятный чувак. Или... А, пушкари. Где пушкари, блин? Ага, использовать заместь это уж хода я шахматы любит. Это же любит шахматы. Кстати, вы не что, мне написали в что не написали контррект, что ты шахматы. Ну точнее, чтоб ты играл шахматы. Вот напишите, может быть один ролик создам, поэтому сразу пишите. Э, покажи игру шахматы. Так, вижу, что тут кланы саклаунце неправильно. Э, просто пишите в комментариях. Хочу. Что показал мне шахматы? Как ты играешь? Реально в жизни они а в интернете? Почему бы нет. Но ну, Если не хотели на жить, то конечно я поиграю в интернете. Шахматы в интернете, шашки в интернете, как угодно называйте. Так, дело в том, что у нас сейчас минерал нужно особо. И дело в том, что сейчас все будут заходить к нам, Она будет бы Видите? Ага. Все через минералы, кстати. Но... А вы как там? -то... Тоже минералы. Если нападут, то ладно, бро. Мне нужно только вот... Ну, еще да может быть. Наверное. Я-то не знаю. Будут, наверное, вот так делать, чтобы не нападали к себе, давай. вот Все, ну... Еще немножко. Сюда, вот, иди. Я одного воина запускаю хоть одного, кстати. За такого то время. Вот на сорта летающих, как я понимаю. Почему или нет? Хм. Во! Так же самое. Так, тактика. Номер два запускаем морду. Потом двигаемся здесь, нападут на нас, будет жестко. Жутко. А храняешь. Кстати, наша цель это пушкарище. Точно. Я базу поступов быром. Там один чувак нас храняет. Как помню. мне. Хоть карта пушкаря запускаем. А Но лока я нас. Не слишком слабые. Не на ну, принципе они могут быть тих Напасть на врага. Что нас напали? Второго Так, тут нас сова. Угу. Заметил сову, значит, сову тоже запущу. А, хм. Ладно, на базу. Давайте, добив... доб... добивайте. Так, мы еще их, кстати, да, наши силачи, как я понимаю. Хай на наш базу идет. Потому что он слабак, я понимаю. Все, он понял, что тут, что у нас есть. Сова. Наблюдайте, пожалуйста, за всеми событиями. Так, ушкарь. Потом. Что там? Ага. Даже не знаю. Ну ладно, в принципе, поможем нашему напарнику, чтобы враг поиграл. Все. Атакуйте. Помогите убить этих нолов маленьких. Так их можно называть, в принципе. Давайте про этих новов маленьких. Все, не ну, нормально. Все. Из-за того, что защитимо тут. Помогает нам. Уж квест. еще один, ну построим. Ну, ладно, в принципе. Такой-ти, чтобы враги не поняли, что это наша тут новая база. Да, у нас будет новая база. Почему бы нет, У ага. нас один. Это а то классно, тоже победа Так, на ремонт делать, кстати. Ну, в принципе, в принципе, можно ему оставить ремонт. или нет а, уже все на ремонт сразу вас а эту орду питающих отправить на бой и почему бы и нет <связать> так этому голема сказали нам так ригенешно регенерируем, регенерируемость а мало 4 мы выиграем Давайте постараться ага. но ну, все значит так, а вы идете сюда вот, вдруг враги там? Я кучу вас построю, чтобы там выживать. Почему бы и нет? Выживать самое главное. Конечно. Тут пару казан построим, чтобы было безопасно. Что там? что там уже? Там по баху травмируяш, слушайте, реально опасно мировые ради. Ну, мне как-то интересно. Ага. Силой сразу вырубайте знаете, я, наверное, буду понемножку так орду отправлять. Почему бы и нет? Так. Это орда может атаковать, в принципе. ну хай, атакуй пока. Гонем во а второй запустим. Да, тут нас сразу вырубают. А нам задачу дал. Я? Пушкари. На помощь. Кто наш? А ну, пацаны. Сразу идем захватывать еще вражескую базу, например, здесь. Каргуль давайте сразу. Сила давайте. Ушкари. Конечно тоже. Сейчас помогут тебе некоторые наши солдаты. Сейчас ресурсы заберу все. <laughs> ресурсы буду богатым. Как там голема? так открыть одному конемчику, также же не лишнится и он будет нормально узыгаешь что надо подбор хоть там тащишь, а? даже не знаю, чем то не занимаются вот. что-то так, давайте, давайте отправляйте войну, а то как-то их переброс нужно тоже открывается все же и кстати, я хочу еще некоторые пехоты прокачать в все просто в атаку идем, чтобы хоть как-то ускориться. Если встретим бой, то сразу я включаю силу, потому что как-то дико скучно. нет, на, на, на, на, и на. Сейчас, помощь пути, помощь в пути. Все, подкрепление, в атаку. Оррр, это туда? Да. А, не, не другое. А, ладно, это Терригильно что-то с ним будет помогать, встречать. ТП а пара штук почему нет? Так, а я тут базу построю. Ну для меня, типа, чтобы не были двух глазам. В принципе, мне есть собака как так, как-то так сказать что... да есть. Ну ладно. Ага. Так, кто вроде бы нас туда должно уже он? Некоторые тут у нас в скором времени помню. Ну, а, давайте правим. На призы 2 мировой. 3 мировой. Потянули мне. Так а что там Я силу возьму. А зачем Ладно, как будет. А что тут уже построен, Я видел его, слушай. Вот, так нечестно, не интересно загаешь нужно еще мон набирать манас строим кучу кучу казарм почему нет максимум чем на можно построить мне очень интересно попробуем сегодня в этой серии считаю наверное, нереально сколько раз в принципе и сколько будут строить у нас экономика сразу упадет к нулям ну ладно в принципе Ладно, атакуйте. Хайпер бонки, да, да, на да. У нас буду галемы идти отклонить. Я буду точно кирдык. Чувак, тут у нас нападает слегка. Ладно, как хочешь. Генерируемся. У тебя гаргули, чё А тосяк, с Сколько зам, слушайте, реально мощно я не знаю сколько максимум мне очень интересно вообще максимум. можно найти к максимум на столько слушайте, и войска в атаку можно меня тут еще построить просто минерал не хватает нормально так войська в атаку в скорость сила в атаку просто Давайте, скучно держи. Я вроде буквально заполняю, выполняю Выпал уже. туточку тут еще построим, чтобы было больше. Это еще не конец. Без ограничений, Нормально. чтобы не поздеваться, слушайте. Разработчика, ну ладно. Так будет так. Так, это мертво, да? Нормально, нормально. Атакуем устались а вы вот так уйдем кстати вы можете тут базу построить так это почему А а так уйдите, мы сказала базу строить одну так возькаха обороняются хай дадут и хай воюют давай обрубать всех за наконец-то сколько галем вот и на три голема тут тащиру угу. даже бомбу тащит как-нибудь пушкой нормально таки то сила у них нереальная вот уже тоже не тут построим чтобы будет бессмертным вот так вот так вот блин вот такую жить вот. может ему вообще не нужно было нападать ну ладно, ладно, правда не сдается поэтому сразу о таком сову, кстати, откроет. Крайн друже умерт, нам не, не нужна сова даже. Думаю, ну, а зачем? Кстати, да. так, а в принципе может копать. Это прямо занят. Докопать а по до конца. Строить короду. Скорость сила. Берем все. Ну что, будем мы трое не можем защитить. А то никого нет, тут уже ресурсы. Мне кем просто. Так выйти. Это минур резерв заберу. Парниковать. Так, вон бронпатчик. Зубы играть, нет, отсюда. А Что-то. Знание упальное исследование заклинания. Я призыв галема, пушкаря, все нормально, я все упомяную, квесты и нормально живется так давайте пособерем а чем можем кстати играем тем можно от конфет рулеток еще о два сынка ебой На нас 1050 откроемся не два сынчика давайте лайкос подписка да там? Такое. да да да да да да да да да да да да да да да вот еще 3 на 3 или 1 на 1, чтобы потом умереть, да? У, -у, -у. у нас есть еще искушение, которое у нас в подписчиках было, но очень мало. У нас просто эта колобина не прокачана, поэтому я и не беру ее по привычке. Ну а теперь я попробую сегодня. Можно. Три штучки очень мало. Здесь, здесь, здесь, возьму 20. Вот, друзья, я прокачаю эту карту. Пока я про уровень. Не жалко, просто вот все не хватает, нужно еще пять. ну не жалко. Это реально помогает, друзья. Реально помогает. Качайте ее тоже. Он вот второго уровня, как и я. Ну я третий уровень. его. Я бой. Все, пошли. 15 Кайф Ладно, то есть все забрали, пошли. Покажем. Вау, это новая карта. Это новая. Это 3 на 3. О, новая карта, ⁇ -мо ⁇ Как раз на Новый год. Разработчик Сенки. Сенки Воркс. Вау, кайда. Я помню эту карту. И, конечно, тут очень много точек шикарных. Так что баланс тут есть. о чем задуматься этом враг не поймёт где мы находимся поэтому будем его искать искать его будем а что ты че башня вот блин зачем вот ты, чё, мне сказали ледяную башню искать? ну ладно в принципе, так уж быть. выручил меня сказал убери отколки так а такой не знаю значит значит будем его искать пошел здесь если его там нет то скорее всего там и буду меня нападать и будет вообще шок Шок, что он не напал. Так, давай иди, иди потихонечку. вас Базу будем укр укреплять. нет? Он уже доходит, почти. Так, ну, запускаем. Ну для начинающих, еще... чтобы потом ворвать Ресурсы. Запускаем и Бесса. же я понял. Так вот. на на урбий, пробуй. Башню строю. Ага, ясно. Значит, он понял, где нахожусь, и я понял, где он находится. Строй я строю базу, скорее скажи. Да, строю секретную базу, она будет здесь. Чем здесь, чтобы враг не понял, я нахожусь здесь прекрасное место там. Осторожно, ну, но ладно. Чем больше ресурсов я тем я выиграю, и чем больше меня больше я башни строю, тем тоже я выиграю. Так, здесь можно, думаю, сюда вот что нормально подписчики не играть не здесь спасибо эти вот штучки реально бывает ледяная башня я не знаю зачем она. вот враг если узнает то я буду строить на башню если брак уже будет открывать у меня есть защита вот чем ледяная башня понимаю ну ладно ладно так позвонить призыв прям призыв возможно уже враг уже что призывает больше больше чем даже Кнула. А давайте одну там, А почему бы нет? Ну, блин, у нас еще новую базу стоит. Но даже новая идет по-лехому. Этот быстрее, чем новая. Интересно, почему именно так? Ну что, пошлите. А пойдем на него... Растроить даже вторую клаву, в принципе. Или подписчиков за одну клаву. Я блин даже не знаю сколько мне строить Сука строй строй еще Вот так вот тебе Муж такой умный ага Брагинами напали Брагинами напали Как он узнал кстати нам больше и подписчики все у меня раскрыли загайс mm. бро блин тут сова твою ж магнитологу черт не атакуйте пожалуйста отстань валитский с напиживом а. а. твою ж магнитолу возвращайтесь на базу да что бы его вот там провалился Сама. давайте воюйте, не стоите все все все нет еще тут твою же магнита у меня здрав подписчики мне здрал я хочу голову вырвать отломать челки у меня как это так и как он знает Ну посмотри смотри, челку стал снесил его. А твою ж монету он человек берет этих вот обычных трахов. Чем он выиграет меня? А, классно, классно бля. Так, окей. Если мы выиграть, я буду ждать. А как он играет? А, он играет такими. Стоп. А твою ж ну, то, так он тут еще. Вол, пацаны. Салам. Быстрее, сюда вот, сал, пожалуйста пожалуйста слышь меня бог услышь меня сова помоги мне пожалуйста а так плевать мне плевать на вот эти, э, на... эти брокеры, которые говорят я кручу а, это что сыворотка правда ничего блин что за фигня ненавижу разработчиков, хорошо, я ненавижу, не, не хочу, чтобы они стукни. Что почему я весь настрадать веришь? А это а, стал моза, блин, крабусик. Стал моза, блин, подходи, что Стал, то туда да, всегда ходи, блин, люби там дераться. Костик, тебе мне где сто, блин, слышь, не я, не я, не отбегил чел че он то туда по сюда блин все атакуйте меня. я не могу я не могу с ним просто как он тактика использует я не знаю как тактика называется скорее всего эта тактика называется атакули проиграем тут не столько войск вы ч меня... ⁇ не слышите глухие не мы блин откуть блин, блин давайте. мне достал блядь. Ты ты налев, ты направл, блин а ты наверно направо блин давай что за фигня блин что за фигня то он еще там бомбался провализну пожалуйста не ступи никуда в вузу чтобы тебя провалились пожалуйста не путь ну как так? Ну как так? Ну как так? Ну как? Так. Что за фигня? Что за фигня? Ну фигня, фигня, фигня, полный дичь. Полная дичь, Полностью дичь. Разработка. Это ваша игра полная дичь. Я не могу. Твою мать. Так, не вижу, это пучка. Испортить день рождения, жду. Ну, испортили, так скажем. Новый год. Нормальная игра, да? Новый год испортил. Как? Так как это можно испортить, новый год, блин. Что за фигня, разобрать? Дом вы вот добрые, оказывается, такие вот Твою ж махнул, задрал твою мяча, блин. А? Одного солдата, что за фигня, блин, ч за диодизм? диодизм? блин. Сила, давай же, ты врубай, поскорее. Поверь. Я его ненавижу! Ненавижу! чем издеваться решено давно? Пранкер, блин, новый пранкер. Быстро строй, гоблин! южно налево! Как? Он, он, он, он с этой, с под низки с подплатьем, блин, власик <свят> Не могу, не могу подписчики, я просто вот не могу. С него я просто вот не могу. А как он пролез? Как он пролезает? Чучело, блин Ах. Мое предположение, что. Он где-то там базу по построил, челаты, а не человек, челаты, понимаешь? Это не нормально, Это пошел он. да? да? черту Как он то делает? Научи меня. здрав у меня. Он кучу казан построил. Он маны использует. может его тактику взять? Просто эта карта для этой тактики? Может быть и дам ладно план Б я не буду вам сдаваться Потому что мы играем за Рыцари Рыцари никогда не сдаются Так еще Он слепой Окей хорошо Хайбу даже слепым, даже Стань двоим пожалуйста Хайстон какой, новогодний? Чертя, новогодний. какой Фигня, надеюсь. подписчик мне ничего не научил блин ненавижу подписчиков все достали вас ненавижу Нет? ненавижу вас вы не обманули оказывается да, идиот, может <смех> быть. Аздравлю, ну вот и все. Так, ну, пересмотр. Чем я кто пересмотрю, в чем дело. В чем такой слепой. Может, я могу. Может быть. У меня заметил. Да, заметил. Ну что? Чего, а я тут? <смех> <смех> <смех> я в шоке, блин. Это робот с нами игра, слушайте, реально робот. Мне скучно. Что мне нашел? Что он еще? А, чел. -а -а -а. он, он, просто был, блин, тут был, а я не узнал. Ладно. Ты, будь, пожалуйста, на руле. Ты не, пока. не, не, не вижу его следующий раз я пересмотрю, в чем дело. Скорее всего, он там построит. Но ну, я обочу вас нас таблички. Че выпишет комментарии что? Нет, нет, нет. Да, да, да. Он смотрел. Он, он даже вырубил. но сто процентов там база читерская. Я про эту базу не знал ничего, блин. Мы просто героев поэтому уже по качеству Жадра, пожалуйста, М -м, умри все, не могу, Лоренц, пожалуйста, тоже достали, что за игра? Ну когда я пересмотрим ну вот один, меня научили эти ютуберы, удивляют игрока, такое, так что я думаю понятно я выиграл бы. логично что да Но почему я отступил? потому что звучит раз угу. поэтому, друзья, не смотрите чужих ютуберов а то вы у них научитесь такими плохими я могу играть но я кого-то чего-то не знал, что как-то мою базу узнал. Может быть я должен рядом свой тот ракон. Кстати, да. Солон. Крей там. Не Как ты знаешь ту базу, бро? Не бро, а ты. Эх, ненавижу тебя. Ну и шо. Ты ч ⁇ ванга? Ванга. Чуть-чуть ванга. Ты. А как затащил чел? А, экономики... Два экономика, или ты там построил одну базу? А что если я построил бы тут базу? Кстати, я ему бы затащил... Да. Я наивный. Ненавижу эти бревки русский который записывает то дичь реально не могу сказать нормально ты не нормально я теперь хочу сказать кое-что подписчика вам закройте ролики чужие мои смотрите чем что покажу воля это ч хоть додумался додумался он даже с его запустил сначала то есть внимательность зрение поможет вам это все поэтому друзья я еще раз снова поиграю как он затащил легкотня получается сюда поступал второй то есть а второй глаз за не хотел посмотрим если он построит то скорее всего мой ученик видишь видишь даже скелетона взял его просто деле чем тебя не учит не достал не то ты не так учит говорить он блин Сила 3 ты, ты, ты, ты нучик Ну про мастер. Блин и выучил Это будет такой очень тренд Ладно не тоже виноваты Все к ним вопрос, а ко мне Так победил бы Война победил бы Твою жмахнитолу Если он не младше меня то я буду Твою ж достало это мне Сейчас тогда еще вас тактику дать мне такую карту сейчас волю всех стрим я не буду делать потому что это это ненормально проигрывать на стриме это тоже не запущу стрим когда будет тысяча зрителей. вот так такой пока все будут говорить это не не играю в эту игру или что другое блин я хотел я просил разработчики дайте мне ту карту я хочу исправить ошибку ненавижу разработчик все так мне достать? играя выиграй пока не играешь Ах. записывай ролики пока не играешь М -м -м, тоже команда не ты это слышал пять лет назад как когда я. Давайте типа будет 2012 года. Да, капец у колепа. Слушайте. 5.7. 2022 год. Это 7 лет уже. Время летит. Ну, да, как, как, как самолет. И я понял, что монтаж нужно делать, когда у вас будет как минимум. 100 тысяч подписчиков, не а это вообще без разницы. Когда будут конкуренты, делать монтаж, то будет больше просмотров. Вот, чувак, это нужно делать. Это судьба будет. Если они... Блин, ну это вам понятно. Сейчас нужно не раскрываться, а идти воевать. Блин. То сейчас все, все тут делать, тормозить. Во! Красава. Одного врубаю. Понял, на базу. А больше сюда вот, опять Я уже голова, будет кстати, с этой игрой реально болит. Которых разработчик так скажет, если голова ваш болит, то не играйте игру flash of тут наверное прекрасно. Да, как разработчики Fortnite это нам но... Вообще Fortnite знаете? или Только я в тренде. Помню все, что было в тренде. Ну про и мастер потом там меня еще. Капец. Я чувствую, что я все знаю. Значит, пора уже ролики сдавать. Блин, если все это знаю. Блин, товарищ, магнитолу. Что за игра такая? Странная. Не могу никак выбрать. А, блин, давай. Знаю башню зачем. Нет, да. Или это... Сваном скажет, вот что нужно делать, что нужно сделать. Если я увижу кое-что, ну да, да он что-то сделал. Кстати, Сваном скажет еще брак Брах, что делать что думает, брах? О чем думает? Ты чисто, что у реально ничего не, не Брак строит рубазу, мне вот интересно. 6, 7, 8. Твою ж магнитову Он базу строит. Дефа сходит. Только евро, давай. Блин, как-то спущу этого гиганта. Где он? 200 ман, 250 камней в моду. Наверное, так не нужно было делать, как я понимаю. Может быть, или на башню настроить? Нет. Если враг строит или на башню, зачем тут так делать? То есть как победить? как победить. Во, так Только что нет их места так пошли вдруг еще враг там вот давайте дима сбиваем что-то слушать это очень классно хм, то что меня по-быстро так раз Ч он тут строит, Йоу? Офигеть! Какие не уровня там? Седьмого? Так черт его! Седьмого! Седьмого, офигеть! Не офигел, блин! Это вот брак? что делать? Во-первых, мы выиграем! проверяю эту базу по бырому как-то совы даже нет на что вот там реально что нас может затащить когда будет весело может атаковать понял спасибо окей эту базу еще построим ему хочется еще Чего здесь еще очень одну построить давай. Семак, так я не знаю как вырать. Постарайся, типа чтобы мы уткнем. Лоп-лоп, да? лоб лоп Ёва, это же опасно. Так вы даже первым быть? О. И говорить, господи помилуй. А что говорить? Острибать новый надо говорить. Больше нет. Ничего такого классно я мог бы, как бы, придумать. Только такое. А, казарм. В принципе. Слышать три казарма. Хватает, даже. Канда вторую еще базу. только а мы таки нападем. Еще, еще на него. В принципе, пора уже. Шутка, уже, во... уже война, уже война. Напал нас. Он напал на нас. Йоу прыгать С силой рубать ну как так разработчики вы ненормальные я же вам сказал так нельзя делать Это чего опасный игра. Если враг имеет вот такую штуку, то я буду в шоке. То есть вся экономика мне ломает, или ч ⁇ Я понял, о чем ты хоть, хотите разработчикам сказать. Так, чел, идемте. Мне здраво то все твою ж не ненавижу разработчику все стали все раскрыла как угодно делаем давай давай пацаки давайте давайте что-нибудь подумали хорошим если не затащит я не знаю что делать Во Пасало Быстрее Еще быстрее Силу бери блин Уже мячика впускает скорее Да чем нет Гаргуз впускает Так давай Одного обрубать будем так, давайте все здесь прыгайте потому что он запустит, там будет кирдык Так атакуйте, танцуйте, только такой шанс нам но... выпал, блин, разработчики. Если я не выиграю, я не знаю, но я буду молиться. Я буду Господи говорить, давай, я хочу гаргуль победить, доказать, что я сильнее, чем горгули, я сильнее, чем горгули. Падайте, он ремонт вот, кстати, ну ходи делать, чтобы он тратился. Так, вот, в принципе, атакуйте на него на их там да что ты вот там блин. ненавижу <свот> <свот> достал уже ты мне <свот> ненавижу его, блин. я хочу одолеть их не плевать а сколько враг сильнее ясно разработчики думаете э? ну, такие умные сразу сильных пускать <свот> из такую фигню блин. такие сильные каргули аж капец я их одолею все твою же не то что по не провалили за как это так блин каргуля я вас я вас не знаю а. А, я далеко не плевать на сколько жизнь пройдет не плевать плевать плевать плевать плевать разработчик на вас даже кто возник пропали в жизни реально я вас ненавижу Оо Да пошло на все Пошли Не плевать теперь Просто Ардус давай Макс риск Просто Арду, арду. Тупорту Так вот. Тупорту Ту Тупо парду Мне плевать Посмотрим Не сработаю я удаляю игру Вс Фигня Шо за она? руль только Только гаргуль Только гаргуль Ну и Ну и блин, а? Может, такую у Не. Скорость берет сразу домой, сразу возвращается. Понял, что Гаргуля это такое. Не понимают, что если так будет сдавать, то ему будет жестко. Шо, пацки? Вы не понимаете меня? Ааа. Так, он скотина, блин. Сразу же. Ну и что, выруби меня, ну и что. Так, я буду прятать войска где-то здесь, в базу построить где-то здесь. Надеюсь, мне брак, я не знаю. Что делать? Я буду отвлекаться как-нибудь. Пацки, пожалуйста. Сбор точки. Здесь хоть. Я молюсь. Если я это не сделаю, то я умру. Я обещаю подписчики. Не плачьте. Я обещаю. Пацаны, здесь Когда будет 200 мы нападем. Я обещал. И я выиграю. И скажу этим людям, вы вот, Не знаю, но скажу им. Ненормально, ну реально. Так, давай, давай. Так, собрались. И теперь шагом марш. Пожалуйста. Помилуй Бог. Они реально ненормальные. Ты понимаешь, Бог. Если я это не сделал, то кто спасет мир? Понимаешь, Бог, давай. Так, черт, это все, к черту это все, к черту! Я тебя заволю, мне плевать на тебя, не плевать, горгулью запускает кого угодно, запускай, блин, мне плевать на тебя. Так, черт, Бог, Бог, пожалуйста, пожалуйста, Бог, пожалуйста, пожалуйста, Бог, пожалуйста, пожалуйста, Бог, пожалуйста, я спасу мир, отстань, врубайте рубайте его. Быстрее. Сердец стукается, блин. Я ненавижу сердца, которое стукается очень много раз. рубайте Пожалуйста. Услышьте меня. Пожалуйста. Давай. Давай, скотин, рубай Давай. Давай. Нет, нет, нет. Пошел ты. Я не могу. Я победил Гаргуль. Все. Название ролика думает. Вылаживать. И не поливать там в лайков Я сделал это. Я сделал это. Кто писал Гаргуль, победитель". Кто списал, а? Кто? Не слушайте этих вот сумасшедших людей. Видите? Сколько там был Гаргуль, мне интересно. Пересмотрим. Сейчас напишу. Сколько вообще было Гаргуль, докажу. Ага. Доказал. Конечно, были некоторые сомнения. Но я это сделал. Да, да если если разработчики не выложит этот ролик на Facebook, не ну ладно ладно то они сами виноваты тогда скажем так <сас sentence> <сас> да, кто ему помогать если я не поможу про его горгуль разработчики выложите ролик на своем фейсбуке может там выложили гайды так что это ролик можно даже вылаживать я выложу на ну я администратор ф, э, сайта фанклуб я покажу конечно и выложу я покажу, где это находится, как роль победить. И еще. Это нереальный ролик получается. Я победил горгуль. Хорошо, что разработчики сделали горгуль медленными, тормозюками. Потому что крыланы могут сразу. Но разработчики на ну, этом не сказали. А я нашел ответ. Отлично. Да, хоть даже разработчики не говорят об этом. Но ну, я узнал. Все. Так, а теперь... Какой зум зашел блин? Теперь... Я хочу почитать сколько гаргуль. Сразу прям вхожу, создаю за названием, вам показываю все. И все будет нормально. Все нормально подписчики. Так, 4 гаргуля. То чувство, что у них там... А, да, у меня тут 1000 дима. Они, Они могли бы затащить. У меня тут меньше баз. Гаргули реально много дают. Это хорошо. Опять я нашел ответ. Суг Гаргуль! 15 штук! Подожди, подожди, я вам покажу кое-что. Там один чувак писал, если 15 Гаргуль, просто выкидывать телефон к чертям. Просто А я Чувак. Нет. Запускай вот этот. экономику. Потому что Гаргуль это ценный ресурс. Они поэтому не могут построить базу. Не дорогие, в принципе. 15 Гаргуль, да? Сейчас вам покажу кое-что и вы офигеете офигеть я покажу вам еще ну может быть пост а название как смотреть катку сначала как смотреть катку на хоть гаргуль смотреть на гаргуль смотреть можно как-то ладно принципе смотрите здесь будет на работе я загружаю покажу вам всем жестко но это сделал надеяться нужно так сейчас зайду значит клан этот чувак писал но потом он вообще-то стал участником. Я думаю, он заместитель. оказывается, он никто теперь. <coughs> ну ладно, ответы на вопросы. Как мне дефать гаргуль? Давайте покажу. Реально тут просто. сок гаргуль я показал 14. Нет, гаргуль 15. Я вам доказал. Не пишите на Не пишите на комментариях, что Гаргуль реально было 14. 15. Все. Ясно? Вот вы не видите я вижу ой блин это 100 моя ссылка на канал макс респисание потом по он. как мне вытапать горгуль ну это сложно не сложно чувак алмин 2277 ты ч не смотри мои ролики как хочешь попробуй уничтожить экономику до максимума наступлений эти горгуль ты вообще нормальный это показывай еще сайт потом покажу Возьмите себя в колду либо перемана, либо орка, копеечника, ну или крылана и попробуйте правильно разыграть. Ты хоть нормальный вообще, чел? <свет> каких крылонов? Думай сначала. Вот, вот тебе идея. Бэсов, а не крылонов. Тю-тю-тю. Непонятно, вот. Смотри. Так, что там еще? Видите 15 гаргуль, удалите игру и вы выкиньте телефон и живите спокойно. Так, я прямо сейчас докажу. Как ему написать? Ой, <смех> тут переписка. Доказка, докажу вам, что тут у нас переписка. Салют, я где твоя клана? Так, сейчас нак напишу ему... Напишу, ты вообще нормальный? Ты... Ты вообще нормальный? Зачем людей? Людям? людям вы кидывать телефоны ненормальный не капец все вообще выкладывать выкладывать нормальный выкладывать Нормальный. где там Очень нормальный все ответ ты вообще нормально Зачем, видимо, выкидывать телефон? Телефонные. Телефонные. телефоны как там на русском? Правильно, вот так телефонные. Блин. Эм, час. Аху, и е, блин. Горкули, ему урони. Так, что-то мне ответил? Ничего не ответил. Сохранить. Ах, вам нужно показывать заказать, Вс. Во. Ты вообще нормальный? Зачем люди выкладывать, выкидывать телефон? Не нормальный. Радион ранен писал. Так, а дальше? ждем ответом вы сейчас смотрите реально победить если он скажет ты тоже нормальный то я ему скажем седьмой уровень против седьмого ну и вот дополнительные карты и зачем вы скажете мне зачем он кристалл что-то понимаю подписчики семерку вроде а, восьмерку так что реально стыдно тратить 160 или смущения карты Посмотрите все мои ролики. Там доказано. Вот не другая была кода. Я, конечно, не скажу, какая, там старый ролик пересмотрели. Это была другая колода. Это новая колода. Например, какие остались мне колоды из той прошлой? Вот, ну, может даже частично, но это было колода. И все! И все! Ай! Это новое, это новое, это новое, это это новый Стабильный, старый. Одна! Тут нужно менять нужно смотреть мои ролики если прям хочется победить, вот если хочется то как хотите Они тогда не заметил на не ну конечно показать что комментарии писали что чувак ты никогда не наберешь это клан ты мук. ну например сейчас я покажу комментарии вы здесь на канал скажете смотри макс и записал такой ролик Господи. Ну вот там доказательства есть ты че чуть-чуть точно не нормальный. В смысле? Перед смотрим скажет: Нет, скучно. мини лень. кто Иди копай яму. Мою у себя. Так, значит. Сюда идем. Шутку. О, а, выпало что? -то? Отлично. Так, идем сюда, вот резем. Прямо сейчас. Хотите его Проклинайте, Хотите, что делаете? Ну реально он не нормально. Я доказал да ура без моего ответа тут значит третий <соценно> молодец а, блин как я пишу блин сейчас некомфортно микрофон стоит прямо не тут сколько не пытайся атаковать сколько не пытайся академку не обгоните ах ты ты ненормальный <соценно> я выложу сегодня ролик как блин может быть не на потому что они про горкуль чел а нет человек эй напишу эй эй блин какой плюсик эй ты видео сегодня я безграмотный сегодня доказ доказ или докажем да кажу докажу что Ри. Ай, но победителя. Или гор, гору. Блин, как. Ха. Гулю. Седьмого уровня. Понял? Нет, ладно, мама. что ж такое, блин, с клавиатурой, слушайте. Блин, я полюсь теперь. Маленький экранчик. Зачем это нужно? Во. Я думаю, вы видите. да. Так закрываем. И, ну и там сайт читать здесь, тут играть, тут музыка. мы с телефона наверное, попроще, кто знает. Так, вот. Эй ты вообще сегодня? Сегодня я покажу, что реально, но победить гаргули как правильно гаргуль писать Ого, о, о, о. перевод не работает думаю. нет второго уровня а там седьмого я победил гаргули просто никто вот так он сейчас накажу так численности гаргульян так и знаю гаргули так правильно так непонятно ну, как писать правильно может быть так на русском вот так на украинском горгули да и не нужно брать горгули горгули не понятно еще горгули горгулы и ири но вот это вроде правильно как писать правильно на русском пиши комментарии горгули о отлично изменяем на О и так что горгули Гаргули с 7 уровня сегодня сегодня я докажу что реально победить гаргули с 7 уровня в ролике и и ты к в видео все отправляем на чтобы ты заметил что еще там Можешь сделать звук наверху получше. Наверное, денег. Да? Бедный, бедный. Да ты Сейчас скопаешь. Все равно. Так, я покажу вам сайт. Ну и что. Интересно, фон черный, фон не рад. Ну что... Понимаю. Что за... Официальный сайт. Ага, понял здесь вы можете следить все комментарии, новом записи, спам, постоянные ссылки, по режиму, о, оля, сейчас пошукаю. Вообще качественный пост, скажите, а можно сделать это, как использовать транспорт, ответить и показать, рекомендую этот сайт, идем. Вот он. Вот, это называется сам эм, называется сам официальный фан сайт сами сайт Так видите белый экран тоже видно моем. Так очень классно. пост скажите, а можно можете сделать клэш как использовать транспорт? Видите? Ответить. Я лучше ему скину ссылку на ролик, чем просто. Я думаю, но ничего не Так, транспорт. Чай найду. Там вроде бы в конце. Так, еще один релист листочком. Так, вон Копирую, вроде бы тут сказали. О. Ой, блин, так, Копировать. Конечно. Конечно. Вот он. Все. правильно Так, заходим на сайт пожалуйста, соединитесь. Так, видите, специальный клуб фанатов клаш-ли-он. Спешите поиск, найдете. И вот пост. Ну вот, и том все, как убить каракулу в клаш Я твоим напишу, как убить орду. Это будет клавно. просто хороший. А изи, конечно, вот находим. Вот пост. Вот так вот даже. так вот даже доказательства есть вот до да, о ты дроли также может так а, да очень, очень куча рекламы у блин закрывай макс риск вот так вот Окей. в общем доказал он так ролик доказ Нужно, я сказал там, что... еще название нужно продвигать Как название нас Чтоб... Чтоб... Как объединить по рту 12 штук, точно Класс, сейчас напишу прям Лайч и Ливан, написать И блин, там же игра? Да пою ну, как так быстро? Я даже не могу написать Пока будем играть и написать, напишем Так, давай, то и то будет. Эх, тяжело будет Я ж на ту колду взял интересно ладно посмотрим так меня не... на этот канал да мне несколько каналов ссылки все равно тоже описание я хотел записать ролик они дают подписчики подписчики а не подписчики а так название первое как победить орду горо всем все сворачиваем потом покажу вам атакуешь с вам все я уже в курсе дела пошел разведчик что там -то, казан только строите только призываете я уже пошел кстати да как то на вкусно у нас. пошли в атаку это сначала чтобы вот такого вот потом этих вот будучи это прям стратегия так скажем атакуете что там а, отступайте гаргуль этого хоть летающий пожалуйста как значит третьим брак можно был момент напасть я заметил врага он опал не знаю еще один отряд 3, 2, 1, я строю еще эту базу, для дефа, я строю еще Орду. так там уже деф, какой-то поймал, все как-то дефы, все, как деф меняем здесь, поискаю здесь, ну и да еще, буду вот охранять эту базу, все, новая тактика, гноу здесь, Артувы здесь создаем арту там вот, есть полово, кстати, с ними нормального прокачиваем стран здесь казарм. он так, чтобы драга хватало, что врага врагам не с кем попал. Что там Человек? Тебя Сова? Нигде. Не вижу сова. В принципе, я не знаю, как он это сделал там, призывай с что-ли с не проживать, я пока что хочу так, давайте, ну ладно в принципе, смотришь гэндалла, ну ладно ну он не тащит. атакуйте. так уйти, куда пошел, слышь? он на нас напасть, да? он же все смотрит, слышь? куда пошел? можно мне сейчас запустит? так, тут рака запустил с сову, я не знаю да, тут рака он запустил я понял солдаты, отступайте ремонт делайте сову по-быстрому, давайте я понял. я понял что есть база чувак, ты понимаешь, как играть? а парт, окей это 20 а, интересно очень а как это ладно, так идти я не знаю почему я напал ну ладно напал, так напал Напал, так напал Хочешь чувствовать? Не плевать мне. Ой, чё ты ещё? Так блин, ты понимаешь, вообще читать? Что с людьми стало? А, что вот. не стало? Вот, бро, ни ничего нет. чтобы хоть как-то помочь маму я знаете, хочу, хочу еще одну базу построить так оригинашинс оплин помогаем конечно ничего не люблю когда бежать нашего напарника А, напали на тебя тоже. Во, блин, нападает. С горгульными. давайте Убайте. Прямо утро заходите, врубайте. Че, это тоже? Как-никак. Oh my gods you put know, some right here Давайте, <смех> мы такую спину убираем. <смех> Раз, два, три. Я уже, конечно, ролик данный но я не понимаю, как это работает. Чему? Тамазин потому что вот, вот, вот, вот, ну, а, атакуем мы Значит, проверять эту базу я хочу сейчас тут захватить кое-что давайте за ее почему нет это... точка сбора меня здесь мы там будем Так все же можно напасть на один кусочек ну, так атакуйте не ну, все. Мы я думаю вас захватим, в принципе, ну четко. Атакуем. А я ваза. А ну атакуйте не вот. Тут на какое-то запустил ничего, блин. Атакуйте, я кому-нибудь паркурить, чтобы ноги знали, что в семье. Паркурить. А. Ну, сдались. Так, все. А, так ты троем полащили. А, понял. чем тут замысел? Так же противник полащили, Джон. Ну. Отлично. Что, хотите еще длиннейший ролик сделать? Ну, пацаны, я думаю, нужно нам ролик. Ладно, Всем пока все. Всем дочек. Заливаю ролик и доказываю. Что реально возможно горку победить Я не знаю, он, он, он, он, он, он, он написал, написал потом покажу, что, что я там хотел. Нет, я уже положил ролик, что пострелял. не посмотришь, что твои проблемы блин, против горку. Вот я ролик дал, ты такой, отвали, ты моллетяя, отстань. Я такой, ты чё, нормально? Всё? Хочешь гору победить? Смотри, данный ролик. Все, показываю. Что ты написал? Клаш Леван как победитель орду гаргуль. сообщение переписывается. Э, давайте где здесь напишу. Покажу точно. Все, чтобы вы больше не писали. что не победить невозможно. Вот. Э, Клаш Леван как победить орду горгуль Сегодня. Сегодня. Все, пишу. Се. Ого, сегодня, сегодня, сегодня выложу и чтобы этот как я назовут лидер удалил эти правила для сообщения эти ответы на вопросы вопросы все Сайт, я уже тут ладно. В общем, а рекламировал, да? Все, сайт порекламировал клан, я не знаю, рекламировать или не рекламировать. Реально такой себе план, участник. Ты че позори на ну, два хоть заместить, за замести. Да, вот, вот, если я выберусь, то я хотел бы уйти с этого клана, создать новый. Там на брата пошла, они а тут сразу злость, и, и тут нет гайдов. Как горду, горгуль? Вот ответ. Ей Так, ну все, хорошо нужно заканчивать? Вот Что, один на один 200 боев? Тут тридцать что, одиночку играть? Поражение. Смотрите, смотрите, как поражать горгуля, как поражать гаргуль Вот доказано мускул, мускул доказано, что пострелял, ясно. Всем удачи, пока. Сильнее, сильнее.